Приехали мы на утинную охоту. Да, Грета, иди сюда. А, Грета. Чего, шорох не догнать что ли ее? Какая красавица. Шорох по сравнению с ней какой-то маленький-маленький смотрится. Ему год, а ей, наверное, три или четыре. Год и два месяца, наверное. Июньский или июльский, Шорох, не помню. Ладно. Одеваюсь и пойдем мы в ручей. Все, сейчас кого-то найдет. Охотника, наверное. Че морда, чумаза? Иди ищи, давай. Грета это по пока мышам шарится. Уток поднимает. Прыгает. чего есть тут зверь то какой нет Вот этот асфальта ручей у нас идет он то опора 110 киловольт, которая там вода по пояс почти как бы туда я саму надо не полезу где-нибудь в сторонке постою. Кого-то нашли. А кого нашли непонятно. Что вы тут нашли? Угу. Зверь тут какой-то есть, да? Перья нашли. Щищи ищ, давай щи. Да, это что-то внюхивай. Ходить неловко. Воды пока он по колено, выше даже местами. ты сегодня вообще никуда не идешь от меня устал пес наверное льва поболит у него Он молодец тоже иди крыте помогай ай дайте ай дайте никто не говорил что легко будет Молодец. Будем выбираться отсюда, залезли куда-то. По самые эти. По самый патронтаж. И да, шорох, и да. Что, Грета, кто-то есть, да, тут? Молодец. В одного, да. Первое, первое знакомство и сразу же зверя, да, взял. Молодец. Вот перышки, да, говорят, а утки. Что-то утку съел. Или расклевал, или съел. А Дени здесь, наверное, стану. Собакам кочки ездить, сидеть на сухом жарко. Идти очень тяжело. Топка, топка, топка. Там не знаю, сейчас приближу, видно не видно будет. Табунчик полетел. Так, они сейчас, похоже, ко мне прилетят. тебя нет их, я уже так... Нет, ко мне летят. Ладно. Белые гуси летят. Так, Шорох себе нашел сухое место. Грета это еще не очень. Да, Шорох? Вот такая вот. Надеюсь, сюда утка полетит. Ну, если не полетит, то мы уже находились от души. По крайней мере, я и Шорох. Говорит, реже на охоте бывает.